Зимой холодно В дом бегут скорее Остается солнышко Кто его согреет? Раньше согревала, Были солнцу рады А теперь любуются танцем снегопада Нарисую солнышко У себя в альбоме И как будто станет Посветлее в дома Напишу записку Возвращайся, солнышко, я тебя согрею.